Ноябрь – последний месяц осени. В это время погода не очень стабильна и снег не за горами. Какая же погода ожидает казанцев на ноябрьские праздники и не только – в нашем сюжете. В это время года погода не очень стабильна. Периодически светит солнце, но чаще всего небо плотно закрыто облаками. Несмотря на пасмурную атмосферу, дождей в ноябре выпадает намного меньше, чем в октябре и ближе к концу месяца периодически идет снег. Мы поинтересовались у эксперта Казанского федерального университета о погоде на ближайшую неделю. В ближайшую неделю ожидается, что также у нас температурный фон будет превышать норму. И давление у нас будет понижаться в связи с тем, что к нам на, на нашу территорию в придет циклон, и формирует такой циклонический характер погоды. В общем, со всеми прелестями присущими циклонами, а именно с осадками, порывистым ветром. В то же время не стоит ожидать от этих осадков формирования снежного покрова. Эксперт рассказал также об атмосферном давлении. На этой неделе с пятницы на субботу ожидается резкое понижение атмосферного давления. Настолько резкое, что давление понизится меньше, чем за сутки, аж на 13 мм ртутного столба, что достаточно много. Это, безусловно, может сказаться на самочувствии метеозависимых людей. Что касается долгосрочного прогноза на ноябрь, то согласно Гидрометцентру Российской Федерации, в последний месяц осени температура будет выше климатической нормы и ожидается дефицит осадков. Также прогнозируется, что на смену теплому ноябрю придет относительно холодный декабрь. Дальнейшие месяцы по долгосрочному прогнозу прогнозируются как в пределах нормы. То есть январь, февраль, март пока прогнозируется как в пределах Эксперт также напомнил автомобилистам не забыть поменять резину на зимнюю, так как ночная температура периодически опускается ниже нуля градусов, в связи с чем утром бывает гололедица. На этой неделе устойчивого снежного покрова ждать казанцам не стоит. Елизавета Никитина, Универньюз.